Стене. Багет по-итальянски Художник наваял, старался и стеснялся Возлюбленной черты Ее глаза и губы а продал за гроши, за хлеб и теплый угол. И каждый Божий раз души свои частицу Взжалостно продаст. Так ищут счастье птицу. Господь услышит, даст Господь.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 Композиторы, музыканты, Вздох свечи, красота, бриллианты, Кокон лопнувший, блеф, Пустота, красота, высота И до дна, до самого-самого дна! О да! Я уеду, конечно! Я уеду, поверьте, о да! Я не знаю пока, какого это будет числа. Возможно, знойное лето. Или может в осеннюю хмарь. Я уеду. Точно уеду. Устал. Пыль тут и гарь. Иногда здесь грязно ругаются. Иногда обижают, шутя. И я тоже шутя играю. Я люблю и живу шутя. А душа, попавшая в сети, От бессонницы скулит порой. За окном воет не ветер. Я люблю этот Смелый войн.